Местная дворняжка в одном из городов Украины родила на свет нескольких нормальных щенков и человека. Так, по крайней мере, подумали жители, которые обнаружили псину. На самом деле, это, конечно же, не человеческое существо, хотя по внешним признакам его трудно назвать собакой. Новорожденный Шариков появился на свет мертвым, с оголенной кожей без признаков шерсти а лапы его были расположены нетипичным для собак образом и напоминали скорее человеческие конечности. Впрочем, по законам генетики, скрестить человека и собаку невозможно. У них не совпадают наборы хромосомов. Более того, даже скрестить человека современного с человеком средневековым нельзя. Ведь с развитием человечества набор хромосомов меняется. Так что сейчас мы весьма отличаемся не только от собак, но даже от наших предков 400-летней давности. К сожалению, разобраться, как на свет появился такой мутант, не получилось. Буквально через несколько часов после обнаружения украинский Шариков исчез. Его либо выбросили, либо похоронили.